Он толстокожий Вот как вы думаете, друзья Рождаемость у нас в стране повысилась? Повысилась А как вы думаете, школы к этому готовы? Это вопрос То есть двоих своих детей э, В марте, апреле и мае месяце Я никак не могла Двоих в одну школу устроить Там местечко Тут местечко. И пришлось мне подать документы в разные школы. Потому что нет мест ни по прописке, ни не по прописке. Нету мест нигде. Я уже смирилась с тем, что дети у меня будут ездить в разные школы, доставляя при этом мне огромнейшие дополнительные трудности. Но... Бог услышал мои молитвы. Сегодня случилось так, что в одной из школ открыли дополнительный класс и нам в эту школу удобно ездить. И поскольку я Толику сдала документы в две школы одновременно, он оказывается уже и зачислен там в первый класс. Сейчас у меня все утро, первая половина дня посвящена тому, что я из школы в школу езжу, забираю документы, отдаю обратно рабочие тетради и... Пытаюсь устроить детей двоих в одну школу с удобным отъездом на автобусе из дома.